Всем привет, с вами Арсений и мы продолжаем Battlefield Hardline. Игру, которую я проходил уже неоднократно, это я уже говорил. Я надеюсь, что вам все таки это нравится, я понятия не имею. Эм... Ну, с прошлым роликом у меня музяка была тупа, тупейшая, просто вот сейчас я даже вставлять ее не буду, потому что вот реально пипец. Я найду какую-нибудь музяку, а может ее вообще не будет, но сейчас вот в подсказочке будет э, вот у меня вот пару песен, Которые я вот нашел, я вот в подсказке их напишу, и вот выберите, пожалуйста, какая вам нравится. Вот сейчас подсказка вылезет, и вот там вот и скажете. Все, я включаю сейчас нашу миссию, на которую мы в прошлой серии закончили, и залезу. но ну, а сейчас... Короче, сейчас вы все увидите сами. Все, поехали. И так, все, мы зашли. Uh, сейчас, надеюсь, вот никто не будет мне uh, лезть в ранее в Хардлайн. Полиция! Руки вверх! И ты что, uh. Не проверил дверь? Эй, я тот, кто арестовывает. Ты должен был uh. проверить давай, комнату. Давай, Конан, ты делаешь uh. только хуже. <связывая> Его надо взять. У тебя есть право хранить молчание! О, боже мой, боже мой. Я так понял, тут как мы двигались, тут так и получается. Сколько я понял, да? Да? Ник, найдет... Так, это я вс ⁇ помню, это вс ⁇ мы делим. Бля. А, и... <coughs> я все помню, а это я вс ⁇ помню. Потому что это... Ну ладно, пофиг. Давайте ним хранение наркотиков. За ним это статьи, что москанера. ли? Наркоторговля, господи, тоже мне. Статьи что <связывание> я сейчас сказал. Их, я <связываю> <связываю> Че он, он там, что, че, яйца чешет? <связываю> чувак, <связываю> Тайсона ищу. Тайсона? Его не просто найти, чувак. Ну ладно <связываю> вам, подсобите другу. <связываю> братан, иди домой. Слышь, <связываю> мне надо увидеть Тайсона. Ну ладно, сопли только подбери, братан. Сейчас такое ощущение, будто я обосрался, и они это увидели. Бля, Давайте. спалился. Ну-ка, ну-ка. Чтобы он чё, 5 метров. Ладно. Бля, пипец, ты быстро. Я успел за это время чай бухнуть. Все, что нужно. О, открыли. Что ты здесь делаешь? Это Тайсон. просто его. интересно Нам нужно доказать Может, да даже, что один... Черт. Тайсон не видно. Может он собирается Я уходить? просто то, что делаю. Что, -то что -то Вес, да. и Не искать. Тут небезопасно. Тайсон. М -м. Всего одну. Ну, пожалуйста. Чуть не втыкаю. Присядь. Посмотрим, что можно сделать. Однако проблему. Вообще не вопрос. Черт. Ч такое, блядь? Оп твою Да шум блять, Вы Что задумала? Опа, я а тех, Твою, блядь, мать! Блядь. блядь. О, о, о, о, о, о черт! они за Тайсоном пришли. Давай, нужно вытащить его, быстрее. Спецназка. КП, это 13 -й. Здесь стрельба, мы тоже... Печтос, Давай, давай, давай, Сообщается о перестрелке на 3-й и 33-й улицах. Всем внимание. Давай, давай. Давай, Быстрее! Ты быстрее, курица тупая, я тебя прикрою, арестую их. Думаешь, я делаю? Да, бля. Да я понял. Что это за чуваки там стреляют? Не же ты психу. Мордов пау, чёртовы копы! Кай! Да, Прикрываю! не буду. Жить. Бля, у него есть цепочка. и oh, hey, привет. Так, я что-то отвлекся, так идем дальше, идем, идем, Вот почему тут нет фонарика? Опа. Давай в наручнике, табу парни, Наш клиент. Да бля! Дай мне. Не опускать! Ну, лох. Лох. Отлично, Миндата. От ТП, э отправляйте машину. Отаперча. Бля, я не попал. Это тринадцатый. Вступил в поезд с несколькими вооружёнными подозреваемыми. валим нахуй. Вот, валим. Валим Ну, а теперь вы посмотрите, как я умею обороняться. Это просто оборона класса про. Вот просто сейчас посмотрите. Сука. Попытка номер тю. Сейчас мы по-тихому, получается. У нас тут стелс. Там, там, там, там, там, там. Там вот сейчас устраним этого, потом по-тихому вот этих работает. И вот красиво получится, я надеюсь. И вот а Не. Yes. <Aha. Opa>. <свят> Поняли, если ты эксперт. Стейлс наше все. Данчик, Бля, ч ⁇ <что> я <делаю> Сам начинает... Которые... Стоять! Из места! Какого хрена? <социальные> ну ладно, козел! Хана тебе! Все, материка, давай! Похена, давай! От меня не Заткнулся. Не опускать! Заткнусь? Чего ты там смотришь? Что? <сас> а ты там смотришь? Стаямбы. <сас> Это что такое? Ёб твою мать! Это что такое? Я пойду лучше. Спасибо. Так, пошли наверх. <сас> И они уже укупованы. Готово, давай наверх. Дайсон где-то рядом. Хочется. Главное, чтобы нас не спалили. Тихо. Да ёк твою Раны телефон, я за тебя чуть не сдох. Мягко! надо Мягко! Мягко! Мягко! Мягко! Мягко! Не понял... Давайте хотя бы так сделаю. Бля я не сохранил. Давайте вот так вот. Так, так. не Нет, Офицер Это на вашу мать! Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, проверяем. Ну, его, по-моему, тут не будет, насколько я помню. Ну к снаряжение. Бля. Я, насколько помню, вроде бы он типа свалил. Ну, может быть, я ошибаюсь. Ни одного оружия не Бля, офигенно. Хотя <кхм> вот это возьмем. А, нету, нету, нету, понятно. Смотрим, что-то на Конечно есть. И. Да бля. Вспомни, жужжит, да окей, окей, окей, мне на Хорошее начало. Я все помню, все, все, все помню. Опа. Молодец. рядом. А я помню. По-моему, там еще вот в другой комнате есть еще что-то, вроде бы. Да. Я ж, я ж помню. Ее вообще. У -у -у -у. У -у -у. А дальше? Я не помню. что дальше стоит? Ты проверь, что тут? Что такое? Где, где, что, такое? Дед, дед, что чё тебе надо? Что? Да я, я, я... Чего Хай, смотри. А а тут а а Это видео Майами, Флоренция или Филадельфия, я не знаю. Вот дерьмо! Твои <связь> копы привели их прямо туда, да? Извини, но ты тот ублюдок, которого <связь> они пытались грохнуть. Привет, Тайсон! Вот чёрт! Опять ты! Что, попросить, а где а а а микрофон? Думаю, всех твоих дружков завалили. Ладно. Вот дерьмо! -а. Слушай, это не мои дружки Временами толкаем им товар Кто пытается тебя грохнуть, Тайсон? Уж точно не те, про которых сообщают заранее Скажи, где ты? Мы можем защитить тебя не, Извини, но я как-то сомневаюсь а, терьмо вот Что дальше? Нордом Тайсон, городу. покойник, если мы не придем к нему первыми КП это тринадцатый Нам нужна трассировка исходящего IP-соединения Тринадцатый, отслеживаем я... Дайте хри... нам несколько минут. Это что за хрень. Это, бля, комбу ломанули. Ёпта. Так, мы знаем, что делал Тайсон. Не оставляем его понятия не имеем где. Более непробиваемая камера, я в понял. Э, э, это куда пошла курица? Нордемберд. пта! Простите. Кто, блин? Миндоза, надо кто мне это сейчас сказал? Да. Муж... все, сейчас включаем джеки чана <плодисменты> так. А Кто тут решил со мной поиграть? Всех. всех свинцом накормлю Ух ты, ух ты, ух ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой не двигайся! совсем того! Это тихо тихо! Окей, окей! Вот реально, дебила. Такой шанс! Странно! Все лох, Давай ложись! Ложись, давай! Частый полицейский, только блядки беру. Блять. У вас есть автомат? Нету автомата, печаль. Ну как мне бесит эта музыка? Если еще потом меня, меня за нее забанят. Вот. Да, я потом вообще не застрелю, значит. Ну давай, подходи, подходи, подходи. Вот отвечаешь, что эта музыка палевная, вот. Стоять на месте! Как кул! Арестован! <свист> Понял! <свист> Прикрываю! Че, обосрались, да? Обосрались, обосрались, обосрались! Опас! Так, и я еще вашу драбашку возьму. Опа! Там еще какой-то чувак, да? Чувак, прости, один. Стоять! Руки вверх! Тихо. Полегче, ладно? Тихо, тихо, тихо, полег... полегче. Полегче, ладно? только да, конечно, полегче, На. Настя. Ой, я тебе еще и об газельку ударю. Во, вообще полегче. А, полег. Нет, тачку, быстро, быстро, быстро. быстро. Нелля, а, я бы. Спасибо, Отправьте данные. Специалисты ю! Чтобы... Говнище! Понял. What the fuck? Что тут происходит? Да, конечно, нужно поступить. Давай с ноги, правильно. Мендоза. Правильно, с ноги. По дверь дороже, чем я. Не стоит мальчики. Что-то мне подсказывает, тебе проснулись гражданские Слушай, Мы тут не для того, чтобы арестовывать тебя. Тебе нужно идти. Быстрее. Хоть вещи заберу. Не хочешь спросить нас, какого черта вообще происходит? Такие Знаешь, нормальные люди такие пришли, все присядь. быть Боже, меня так не собираются делать. Страна, не надеюсь. Я надеюсь. Слушайте, может это да, да, вот, За, За напарницу. Ранило. Ну как ты? Вот блин. О, боже. Так. Урану, За напарницу все. Все да? Да, надавлю. Как это обучение дебуче убрать? Бля, ничего сейчас духнуть не вот даже игровой процесс. Сложно. Вот подсказки убрать, Пушаниме. Обучение тоже убрать, боже. Духнуть так. Держись. Мы не за тобой пришли, Ком. А, нет, папа. Господи, у, у этой китайской мордашки такой, нахрен. Сядь, А, а, а, а ч как-то? Полностью... Э, э, а, а? а? э, а я тут полный пульт. Э, э, ты ч тут выпустил? Э! Охренец, блядь! Нет, это сука! Ах, да займись е ⁇ ладно! А ехар не добави, бронирование Да китаец-командар, хватит! А ехар! А ехар! А ехар! А ехар! А ехар! А ехар! А ехар! А ехар! А А Бля, э! Э! Бля, я не держал, сука. Твою мать, я не О, держал у урану, ну как Никак вот, ты, обосрался, из-за тебя миссию переигрывают. Ну ладно, я пока постреляю, а вы. Подождите, сейчас у вас щелчок будет и все И. <кхэм> Повезло тебе, что кровь не истекла это было О, трудно, привет, нас в вы его знаете детектив а, его? Да, он просто с бумажками сидит вот это плотненько плотненько плотненько ну шо а вот это мы сделаем в следующей серии поэтому все всем спасибо за просмотр я пошел это делать в конце еще тоже подсказочка выйдет в другим видео. И сейчас вот будет у меня конечный ролик с рекомендованными. Мне не нравится, поэтому. Все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все ссылки указаны в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все. Всем до встречи. Всем пока. Раньше здесь был мат.